Двойка воды. Реальные события придали четкость контурам мечты. Вот замок, вот луна, но море оказалось мелкой лужей, и друг любимый для любви не так уж нужен. Она сбежала в поисках себя в стихию чувств. Изображение карты. Наша соль из туза воды нашла своего капитана и смело отправилась в плавание. Вероятно, целью их путешествия стал прекрасный замок, где они нашли любовь и счастье вдвоем. Но вскоре страстные чувства остыли, отношения приобрели обыденную окраску, а башня, которую мы видим вдали, стала казаться слишком тесной. Возлюбленный, хотя и был приятен и учтив, оказался слишком пресен. И тогда ночью, при свете полной луны, Девушка вырвалась из заточения в замке и побежала к воде в надежде утолить свою жажду по живым чувствам. В кусты отброшены старые страхи, и наша героиня не может повернуть назад. Ей не нужны встречи с мрачными тенями прошлого. Ей необходимо погрузиться в воду и тем самым восстановить связь со своим бессознательным, чувственным женским началом. Но партнер не соглашается с расставанием. Да и какой мужчина так сразу и просто согласится с подобной женской инициативой? Он хочет во что бы то ни стало удержать свою возлюбленную и вернуть ее в замок. Значение карты. Взаимное непонимание. Отношениям не хватает живых чувств. Один из партнеров пытается спровоцировать другого истерично привлекая к себе внимание. Другой же может насильно удерживать любимого, пытаясь вернуть все на круги своя. Это своего рода спектакль с истерикой, подсознательная цель которого – расшевелить любимого и заставить его реагировать именно по воде, бурно, экспрессивно, естественно и живо. Состояние в сюжете карты каждый хочет добиться своего. Женщина пытается изменить ситуацию, открыто убегая в свои чувства. Мужчина выступает в роли собственника, желая удержать партнершу от опрометчивых на его взгляд шагов и не пуская в водоворот эмоций. При консультации не забывайте, что мужские и женские роли могут меняться. Характеристика отношений у одного героя истеричное желание сделать все по-своему и привлечь максимум внимания. Провокационные поступки из серии ⁇ Покажи, что ты меня любишь ⁇ иначе не очень-то ты мне и нужен. У другого страх потери. Карта водная, эмоциональная. Поэтому все игры ведутся вполне серьезно. С убежденностью в том, что чувства, которые испытывает каждый из партнеров, Единственно верные и реальные. Никакой логики, никакого выстраивания этих отношений нет и в помине. Все происходит по велению сердца или чувств. События развиваются спонтанно. Результат таких отношений редко можно предсказать. Скорее всего, этим людям придется усвоить многие жизненные уроки, прежде чем они научатся жить вдвоем, да и любить тоже. Физическое состояние. Если говорить о сексуальной связи и рассматривать интимную сторону взаимоотношений, то по этой карте в паре определенно нет гармонии. Чувства. Чувствуется потребность в обновлении, желание любви. Но что-то старое и закостенелое не пускает в мир чистых и открытых эмоций, сдерживает и подавляет развитие. Предупреждение карты. Готова ли ты окунуться в воду своих желаний и чувств? Что это? Истерика ради привлечения к себе внимания или реальное желание? Совет карты. Нужно зайти в воду. Сделав шаг, иди дальше. Астрологическое соответствие. Венера в раке. Первый декан рака. Собственничество и нерешительность.